Всем привет! Я Димас. Вы на канале Хукс Бразер Хукс. Сегодня будем готовить для вас прекрасное, ну как бы если можно сказать, рождественское блюдо. Будем запекать домашнюю утку. Нас угостили с оператором э, уточкой домашней Сережа Ира. Сережа Наташа, всем вам привет! Спасибо огромное. Липецку тоже привет. Утка домашняя, не крупная. Мы ее замочили. Две воды я уже поменял. Уже нарезал, не стал ждать, потому что не снимали этот момент. Ну, как бы тут все видно, что утка, утка есть, все домашнее, все части есть. Копался я в этой своей утвари, посуде, и нашел вот такую утятницу, усятницу. Мне кажется, у каждой семьи в Советском Союзе была такая тема, чугунная вещь. Очень прикольная. И будем в ней запекать. Что еще нам понадобится, помимо утки нашей, утятницы, овощи. Вот немножко овощей, как бы тут э, все на ваше усмотрение. Мы стандартные овощи взяли, лук-морковку, чуть чеснока, томат вот свежий. Также вот решили воспользоваться, нашли грибы. Вот морозилки лисички собирали. Решили лисички тоже добавить, так как это получается полудичь. И как бы очень хорошо будет сочетаться с лисичками. Будем использовать... Вот, летом засушил корешки. Тут петрушка и вот такой вот у нас родился корневой сельдерей мелкий. Ну, к сожалению, мы не в Испании, не на йоге. У нас вот такие вот вырастают коренья, но они прикольные. Мы их сушим и добавляем, варим бульон или там подобные какие-то вещи, как, допустим, в данной ситуации утка. Также будем использовать э, увяленые томаты, которые там у нас есть на видео. Тоже добавим для аромата, для запаха. Курага вот у меня есть э, свежие очень вкусная, только купили чуть зелени, кинза и перец горошком и душистый. Все это закинем, все у нас будет использоваться. Также естественно утку натрем солью, чуть чили добавим для пикантности и вот дробленый перец. наш чудо-печь, к сожалению, с крышкой наша утятница не влазит, из-за этого мы накроем фольгой как бы выйдем из положения таким способом. Приступим к приготовлению к нашему, начнем. С нарезки овощей, это лучок у нас будет, ну, можете крупно нарезать, даже вот на 4 части или на 2 части, в зависимости, какая у вас головка у лука. Потому что он, когда будет томиться, он весь почти разойдется, из-за этого не страшно, какой у вас там будет размер лука. Морковку тоже произвольно можно нарезать, тоже крупно достаточно. Здесь, как бы, при запекании это не важно. Ну все на дно нашей утятицы мы выложим чуть-чуть лука, дабы он томился, и морковки. Вот. И достаем нашу утку и натираем немножко солью, сдабриваем. Чуть натираю, втираю ее И выкладываем кожей вниз. немножко чили сверху и нашим перчиком пару сесточков можно разломать лаврушки ураги все укладываем слоями произвольно это как бы неважно в данной ситуации она будет томиться и все соки перейдут друг с друга вот. также чуть-чуть наших сухих кореньев выложим все тоже произвольно, какую-то часть э, наших грибов. Немножко лука-морковки положим для контрастности. Вот Также добавим чеснок и томатов вяленых. Кинем немножко, тоже дадут определенный аромат. Если нет томатов вяленых, не переживайте, может свежие использовать, мы тоже будем свежие использовать, так что ничего страшного. И дальше наш утчик. Вот, также есть супродукты, присутствуют здесь. Мы их тоже добавим. Смотрите, сердце, печень. Все тоже выложим. Все будет мягкость, томиться. И выкладываем все остальные наши корешки и овощи с фруктами. Также добавим томат свежий, да свою горчинку остринку и тоже вяленых томатов немножко еще. ну вот такой у нас получилась прекрасная утятница заполненная полностью Долем немножко водички чтобы у нас томилась это миллилитру 200 250 и Визуально, чтобы вот у вас она появилась, вы ее увидели, этого будет достаточно, чтобы она, в принципе, не покрывала полностью. маслу мы не доливали, потому что и в томатах было масло, и утка, как вы видели, очень жирная. И накрываем фольгой. Возьмем два слоя, плотненько. Ну вот, ребята, у нас, как видите, вверх-вниз 200 градусов. И в нашу духовку все вставим. Она еле влазит. И все, закрываем. Ну что, друзья, вот прошли большие часы ожидания. Точнее, три часа. Мы запекали нашу уточку. Но ну, опять же, мы запекали ее в нашей э, духовке домашней. 200 градусов у нас было. Мы не убавляли, ничего не делали. Открываем, попробуем посмотрим, что у нас получилось. Вот такая великолепная штука. М -м -м. Прекрасный аромат идет. Дикий вот смотрите как все запеклось вот сверху лисички немножко подгорели вот бульончик у нас я вот сейчас это все загребу овощи все вот такая лучика у нас получилась она конечно уменьшилась смотрите какие в разы корешки наши все отдали как бы вот эти все ну, овощи они как бы в гарнир не пойдут ну так они для аромата были для, для красоты положим это все ну кто любит томленый лук Морковку, все, это можете смело накладывать, есть. Это очень вкусно. Вот, и это точно всем понравится. Слюноотделение отделение есть. Ну, так что сейчас будем пробовать, что у нас получилось. Сейчас все разломаем. Мясо достаточно плотное. Оно, оно мягкое, оно плотное. Это же такая утка дикая, почти домашняя. Будем пробовать. Со шкуркой запах вообще обалденный. Даже чуть жестковато. Ну, при этом отделяется хорошо. Можно еще томить эту утку, точно еще часик. Ну, достаточно хорошо получилось. Так что часа 3-4 томление принципе, до утки подойдет для такой для дикой. Очень получается нежная. С бульончиком с гарнир можно это масло много конечно жира но это домашняя утка все как бы все это знают так что такой вариант приготовления уточек у нас получился М -м, гарнир подойдет наверное, гречка самый лучший вариант к этому сделать сварить и можно пробовать так что вот такая штука получилась у нас обалденная э -э, будем сейчас с оператором есть и всех угощать готовьте пробуйте если у кого-то есть домашняя утка, в магазине не покупайте, очень дорого. Лучше ждите, пока вас угостят кто-нибудь добрые люди. Был Дима, с вами оператор Антон. Всем приятного аппетита, увидимся на нашем канале. Всем пока-пока.